В информационном агентстве «Татар.Информ» состоялась пресс-конференция о дне студенчества и премии «Студент года Республики Татарстан-2018». В мероприятии приняли участие заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, президент Лиги студентов Руфат Киямов и победитель номинации гран-при премии «Студент года Республики Татарстан-2017» Диляра Баширова. Мы стали родоначальниками в 2005 году этой премии. После этого и у соседей начали появляться аналогичные конкурсы и церемонии вручения, которые тоже проходят очень празднично и торжественно. И вот пять лет назад уже в масштабах всей страны нашу инициативу поддержал Российский Союз молодежи, молодежь, и в Казани впервые проходила Всероссийская премия Студент года. В этом году премия претерпела некоторые изменения в плане выбранных номинаций. Мы ввели новую номинацию, это Староста года, и исключили номинацию ВУЗ года, потому что подумали, то, что решили для себя то, что это индивидуальная премия, и в этой индивидуальной премии должны чувствоваться студенты и открываться новые звезды. Лучшие студенты будут выбраны по 18 номинациям, главной из которых традиционно станет Гран-при студент года Республики Татарстан 2018. Собравшихся журналистов интересовали различные темы касательно студенческой премии. Одним из таких стал вопрос о главных кандидатах на победу. Онисимов Андрей. Казанский государственный медицинский университет Яшина Ирина, Поволжская академия, Рахмаджон Халилов, это КНИТУ КАХТЫЙ и Ислам Шарифудин, Казанский федеральный университет. Все достойны. Даже те, кто был в очном, на очном этапе, они все достойны. Ожидаемым был вопрос повышения цен на проезд на общественном транспорте и возможных льгот для студентов. На сегодняшний день есть решение, но озвучивать его я здесь, в этом формате, не буду. В ближайшее время оно будет озвучено, ну, потому что считаем, что нужно и решение правильно принимать, и правильно, и вовремя их озвучивать. Мы решили, что сделаем это немножко в другом формате. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.